Меня зовут Светлана, я вот нахожусь в Сергиево-Посадском районе, здесь у меня дача. В компанию «Землечист» я обращаюсь уже третий раз. Первый раз компания сносила нам старый дом и очищала участок. Мы были очень довольны работой бригады, которая к нам приехала. И второй раз, когда надо было выровнять участок и положить плитку, и дорожки мы снова обратились в компанию землечист и также довольны очень результатом но теперь когда нам надо посеять газон мы снова обратились в компанию землечист и теперь нам уже посеяли газон чем к чему мы обращаемся в эту компанию потому что ребята работают очень слаженно очень четко никто никуда не опаздывает материалы и инструменты всегда все с собой если вы первый раз звоните, то с вами работает персональный менеджер, потом приезжает инженер, и только после этого приезжает бригада по согласованию сторон по времени. Это очень удобно, и поэтому ну, как бы, все затраченные средства на то, чтобы улучшить свой участок, они всегда очень оправданы, потому что все делается качественно, четко, и как себе, скажем так, а это главный показатель. Если будет необходимость обратиться в эту компанию еще раз, я обязательно обращусь и всем очень рекомендую. потому что все работают очень четко и очень добросовестно. А это в наше время немаловажно.